Итак, всем доброго дня. С вами Алексей Сидорцов. И это видео о том, каким образом, по какой последовательности мы идем при разработке рекламных кампаний. Итак, у нас есть заказчик. Занимается он настройкой CRM-системы под ключ, то есть внедрение crm что нам необходимо сделать? Нам необходимо настроить канал таргетированной рекламы в Instagram. И мы будем этим заниматься. Рассмотрим общий принцип подготовки, что мы будем делать, в принципе. Да. Первое, что мы сделаем, это проведем аналитику самого рекламного кабинета, Посмотрим, какие рекламные кампании запускались за всю историю, какая была результативность. Посмотрим, на каких аудиториях и по каким настройкам какие самые выдающиеся результаты были достигнуты. После этого перейдем к построению гипотез по подготовке аудиторий. Пойдем несколькими путями. Воспользуемся наработкой рекламного аккаунта в профиле Instagram. Посмотрим, был, были ли, можем ли мы создать аудиторию тех, кто заполнялся через литформы. формы Воспользуемся построением аудитории с помощью пикселя Facebook, который установлен на основном сайте, и создадим с помощью них такие же аудитории лука-лайк -like на них. На каждую из них. А после этого а мы обратим свое внимание на конкурентов. Мы проанализируем... А, точнее, все это будет делать, конечно, параллельно, но сейчас будем а, делать разбивку. Мы проанализируем а, рекламу конкурентов а, в а, четырех рекламных системах, даже, наверное, в пяти чтобы посмотреть, какие подходы они используют, посмотреть, какой отклик по просмотрам, клип, кликам и комментариям идет в таргетированной рекламе. Для этого будем использовать сервисы мониторинга с рекламой в социальных сетях, такие как Паблер, AdLover, может быть, что-нибудь еще. Рассмотрим контекстную рекламу конкурентов, которую будем смотреть по системе Яндекс.Директ, Посмотрим, какие конкуренты рекламируются в поиске Google и в MyTarget. Отдельно обратим внимание на рекламную систему ВКонтакте, проанализируем все группы сообщества соци... этой социальной сети, посмотрим... На насколько активная там аудитория, а можем ли мы использовать контакты недавно вступивших людей, а можем ли мы использовать эту аудиторию для выгрузки контактов и загрузки в рекламный кабинет Facebook, чтобы таргетироваться прямо на нее и на аудиторию Lookalike, составленную по ней. Затем мы... Проведем небольшой экспресс-анализ а, сайтов конкурентов. Не будем полностью углубляться, то есть а, порядка там, 50 а, позиций не будем проводить. А, посмотрим, кто у нас находится в топе и а, какие преимущества у них есть на сайте. А, кто использует рекламу только на сайт, кто использует рекламу только на квиз, кто использует рекламу а, на лид-формы и есть ли те, кто рекламирует только профиль «Инстаграм». Обобщим, вывод... Обобщим эту информацию, сделаем для себя выводы по эффективности этих методов продвижения в... у конкурентов, и из этого будем строить нашу стратегию продвижения. То есть мы посмотрим, что работает у конкурентов, на своей стороне создадим независимость от аналитики конкурентов все необходимые аудитории и подходы, которые мы будем запускать тестирование. После этого приступим к созданию аудитории на... по интересам рекламной системы. То есть после того, как загрузим уже базы потенциальных клиентов в рекламный кабинет, перейдем к настройкам аудитории, которые а, по устроенным интересам. Потому что они у нас работали хорошо а, по такому же сегменту, и мы а, будем работать с ними дальше. А затем, а, вернее, параллельно, естественно, это будет делаться, мы м, запустим в разработку а, несколько подходов креативов. А, перед тем, как создавать рекламные кампании, мы отправим креативы на утверждение заказчику. Будем использовать несколько подходов, порядка 9-12 креативов на один Placement, отдельно на ленту инстаграм отдельно на сторис Инстаграм. <coughs> И аналогичный формат будем использовать в Facebook-ленте, потому что как показывает... Предыдущий наш опыт работы с этой целевой аудиторией, она, в принципе, перевешивает в сторону Facebook. То есть большинство конверсий, которые заканчиваются сделками, из Facebook клиенты приходят. Видимо, аудитория более зрелая, более состоятельная, более давно находится на рынке, то есть более устойчивая. Это не значит, что Instagram неэффективен, потому что мы будем и то, и то использовать весьма... Может быть, что расстановка сил и приоритетов уже изменилась за это время. После этого будем запускать рекламные кампании в тестирование. На тестирование отведем порядка двое суток. Будем параллельно продвигать по Гео Россия Все кампании по результативности... По результативности проведем аналитику в течение первых суток, будем держать руку на пульсе. Будем отключать все нерабочие креативы, связки с аудиториями, оставлять только рабочие. По окончанию двух суток у нас уже должна сформироваться картина, которая приносит нам максимально эффективный результат. да Еще забыл указать, надо проверить работу пикселя. На сайте данные оттуда поступают на данный момент, но нам нужно, чтобы все возможные каналы оставления заявок были зафиксированы, то есть оставление номера телефона контактного, начало переписки в WhatsApp, все эти ссылки надо учесть, и если это не настроено, то настроить через инструмент в event менеджере фейсбука который нам поможет это сделать отметка событий он называется без установки кода то есть мы зайдем на сайт зафиксируем события которые хотим фиксировать которые что фиксировались в статистике и после этого у нас будут достоверные данные также необходимо получить у заказчика доступ к дублирующейся системе аналитики, такие как Яндекс-Метрика и Google-Аналитика, если она установлена на сайте. Яндекс-Метрика точно установлена для того, чтобы по меткам отслеживать показатели, которые есть. Таким образом, мы за первые 2-3 дня, начиная с понедельника, планируем протестировать все возможные варианты, сделать выводы, отработать рекламные кампании по максимальной эффективности. И потом будем выходить из этапа теста, что максимально быстро и в принципе соответствует нашему плану. И будем уже получать лидов по средней стоимости, которая нам нужна. И сосредоточимся на обратной связи от заказчика по этим лидам. Будем смотреть, насколько они теплые, насколько они готовы к коммуникации, насколько они подходят по среднему чеку. Так как мы будем тестировать несколько подходов, ожидаются по степени теплоты разные лиды, но они из разных с использованием разных целей, такие как трафик, лидформа, трафик на переписку причем трафик на, отдельно на квиз и трафик отдельно на страницу сайта будет вестись отдельно для того, чтобы протестировать эти оба варианта. Мы посмотрим, какая по всему этому результативность с точки зрения лидов и посмотрим, какая теплота этих лидов с каждого источника. Получим обратную связь и доработаем рекламные кампании, чтобы они уже на долгом периоде приносили а, хорошую результативность с понятной, а, конечной эффективностью этого лида. А, потому что иначе а, у нас будут а, лиды гулять по степени теплоты. А нам этого не нужно. А нам нужно максимально теплые лиды взять, которые будут предрасположены к сделке. Праздно интересующиеся нам не интересны